Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Магивар. И сегодня у нас вышло испытание с ограблением, который э, полностью, весь, все, все испытания в ограблении. Просто все. И э, будем проходить с рандомами. Ну, а перед началом хотел бы сказать, что с последними новостями ну, по моему каналу очень мало просмотров собирает видеоролик, который я выкладываю в 7.15. То есть это утром. Вот, поэтому я подумал, что надо вечерком выкладывать. Напишите в комментариях, когда вам удобнее мой канал смотреть. И тогда уже будем... Работать Итак, убираем Дэрила У нас будет ограбление Первое, какой-то каньон В общем, будем играться на дом Поэтому не вариант, что я пройду, пройду это испытание Вот Ну, буду обрезать Так, у нас Тамарчик и Шали Не знаю, Шали вообще не стреляет по Динамайку Найс, nice. один против двоих Так, давайте Дэрила заберем Ну да ну и смотри, что-то неплохо получается, да? Шели, шели, шели. Нет, ты не туда нажмала, не на гаджет. Она, она выставила. Найс, она забрала все-таки, нормально. Так, первая карточка за нами, все хорошо. Открываем боксик, ничего не упадает. Но это твинк, ребятки, твинк. На основе что-то я ссыкую э, играть, потому что, ну, там и сундучки, и спрейчики, которые на всю жизнь останутся на этом аккаунте, поэтому не хочется терять. И вторая карточка, смотрите, что а, ну, тоже погибаем а, Как бы здесь Пайпер и Брок, дальники Я не знаю, зачем они сюда их взяли Да, Пайпер бы Була хотел убить так, Ну, здесь уже поинтереснее у меня рандомы Да Особенно, вот смотрите У меня была Эмс, которая вообще не разнюжила. И филигранный гаджет был в исполнении в моем последний момент Да, здесь Эмс хорошо затащила И вторую победочку мы оформляем Конечно это замечательно. У нас вторая карта. Это какой-то каньон. Еще не стоп-топ стоп какой-то. Я не помню. Пит-стоп. Ну и взял я, конечно же, Крифа. Потому что он часто против танков хорошо справляется. Вот. И здесь даже Сэм. Новый бравлер. Так, с нами Динамайк и Эдгар. Все, забираем. Я, честно говоря, обрезаю. Потому что каточку все показывать. У меня кумб сгорит нахрен. Если я буду 30 минут сидеть рендерить видосы. Так что вот так вот хотя бы посмотреть до 70. Ну это все равно побыстрее и поинтереснее. И здесь в этой каточке мне не повезло, потому что против меня попались какие-то супер задроты. Вон особенно Барли, которые невозможно было убить. Ну и здесь еще интернет под конец залагал в целом. Каточка завершилась поражением. Так, я перезашел, чтобы интернет не лагал. И два поражения у нас есть. Только на третьей победе мы сидим. Обалдеть. Плохо продвигаемся. Ну нормально, сейчас Вукер-Букер нам поможет. Смотрите. Как и обещал, Букер-Вукер идет громить сейф. Елки-палки, как в страшном сне. И Нита, и, и Джесси с Турелькой. Отойдите от сейфа. Найс. Мы еще забрали, успели. Фух. Я бы не задефал, наверное, 100%. Хорошо, мы делаем четвертую победу. Кстати говоря, интересный факт. Я получил пинтик, но бравлера-то и не было. Ну ладно. Я думал, бравлер сама, сам по себе, если я пинтик выиграю. Итак, у нас... Такой вот сейф, такая карта с нами. Эдгар, Нави ММА и Нида. Интересно, что же получится. Нави ММА встал. С... Он понял, что здесь бесполезно сражаться. Поэтому все. Лапки свесил и пока. Так. 6 из 6 у нас идет следующая карточка. Комментировать больше нечего, да? И в этом сражении Лола это просто жесть. Лола настолько сильно... Раздражало меня, что я ничего не мог сделать. В целом, каточка тоже мимо. Вот так вот. И получается. 4 поражения. Ну что ж, мы богатые. Будем тратить гемы. По 9 штучек стоит вообще с ума сойти. Я не такой богатый, чтобы тратиться настолько много. Про 777 и ID с нами. Ну неплохо, да. Я взял пчелу, потому что здесь на миду стоять нужно каждый раз Потому что мид просто проваливается В итоге мы забираем даже сейф Неплохо повезло, конечно, против нас боты попались Да, пятую победу оформляем И полетели сразу же в следующую каточку Ой, что за них осуждаю Эльприма, ну как можно додуматься До такого ник Вот у нас АФК стоит еще так, небольшой расстрел. Пьюм, пьюм. Да, неплохо. Ну и в целом мы забираем сейф этот, даже с э, Эльприма. <laughs> я даже не ожидал, что он так может. Вот, и... Да, неплохо. Переходим еще в следующую карту. Я здесь взял а, грифа. А, нет, какого грифа? Взял я Дэрила. Посмотрел я на ММА. Думал, сейчас залечу, еще сделаю. Да, в целом, первая каточка хорошо задалась. Мы выиграли. Вот, тут даже дизлайки отправляют. Ну, поздно, ребятки. Вы проиграли, так что без разницы, что вы там поставили. Выиграю седьмую победу. И у нас тут просто такой трэш начнется, что... Ай-яй-яй-яй-яй. И с нами... восьмибитый битый кольт. Вот. Ну, не знаю. А, тут, конечно... Восьми бит хорошо сражался, но вот кольт как-то ну, не доиграл, мне кажется, и все. Да, очень много сейфа на урон нанес, но в целом не помогло. Пришлось еще купить гемы. Я взял кольта, потому что, ну, мне кажется, надо брать все свои руки и выигрывать эту карточку. Елки-палки, у нас вообще остается 10% на, на сейф, я дефуюсь знаю, кое-как. Остается у них 30% в 15 секунд до конца матча. Добираю Бонни, идет, Джесси. Хоть бульту накопить, найс. И. Ребятки, мы выиграли просто на 3% нашего сейфа. Жизни вообще мало было. Ребятки, вообще капец. Против аркула еще попался, видели? И последняя каточка, ребятки. Или нет? Нет, это последний, ребят. А, нет, это не последняя, обманываю. Это еще карта. Это да, это последняя типа карта. Ну и здесь в целом неплохо получилось, посражались неплохо. И за кольта здесь выиграл, случайно даже попал. Эту карту за кольта просто не увидел. Ну и здесь я Карла все-таки выберу, потому что он получше будет. Во-первых, и по мобильности лучше, и по урону. Быть, бесконечно кирками закидывать. Так, ну здесь можно позицию украсть, посерединочке добить. Неплохо так. Так, ну и 4000 хп у сейфа. И медведь в соло, чисто в соло забрал сейф. И я выигрываю этот режим. 10 побед сделал с рандомами. Ребят, ну заслуживает лайкосика. Обязательно ставьте его. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачки, всем пока.